Дети рисуют желтое солнце и голубое небо, сказочных животных и любимых людей. Рисуют в альбомах, тетрадках, иногда на обоих или асфальте. Их рисунки похожи. Они делают мир добрее и чудеснее. Мы разные, но мы вместе.